горец птичий или спорыш. В китайской медицине отвар и настой травы горца птичьего спорыша применяют как тонизирующие при неврастении и слабости после болезни, жаропонижающие, кровоостанавливающее, противовоспалительное, диуретическое и антигельмитное, Наружи в виде мази при кожных заболеваниях Отвар горца пьют при ревматизме, головной боли, одышке, женских заболеваниях, геморрои, при разного рода недомоганиях, судорогах. Одним словом, как лекарственное средство, этот гонимый всеми сорняк универсален. Он к тому же улучшает аппетит, способствует увеличению веса тела. Молодая зелень травы идет в пищу. В Средней Азии порошок из травы Курит при усталости. В свежей траве горца птичьего содержится много протеина, клетчатки, каротина, витамина К и микроэлементов. По содержанию витамина С она превосходит кальраби, обладает общеукрепляющим действием. Спорож очень питателен, он содержит аскорбиновой кислоты в два раза больше, чем лимон или шиповник. В народе спорож знаменит тем, что дробит, сокрушает камни превращает их в песок, и они незаметно выходят с мочой и желчью. В течение трех недель камень, даже величиной с голубиное яйцо, может раздробиться и выйти в виде песка без приступов боли. Но будет опасна ошибка, если вы решите лечиться каменной болезнью одним споршем. На видео один из способов применения настоя в качестве укрепляющего средства, в качестве средства, создающего фон для успешного восстановления обменных процессов в суставах. Чай из спорыша. Траву тщательно промыть холодной водой, высушить в тени, нарезать мелкими кусочками и заварить как чай или настоять в термосе 10-15 минут. Полезный витаминный напиток пить с сахаром, вареньем, медом. Еще два рецепта. Отвар 20 грамм сухой измельченной травы на 1 стакан горячей воды кипятить 20 минут, процедить, довести объем до исходного, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день при полиартрите. При артрите также 300 грамм травы залить 5 литрами кипятка, настаивать в течение двух часов, процедить и вылить в ванну с водой, имеющей температуру 32-34 градуса Цельсия. принимать ванны через день по 15-20 минут. Побочные действия. Так как растение обладает сильным кровесвертывающим действием, больным тромбофлебитом принимать его не следует.